итак здравствуйте дорогие мои сегодня будет видео под названием сюрпризы зимы что такое зима это декабрь 2021 года и январь и февраль 2022 года это видео будет для водных знаков зодиака то есть это наши раки Скорпионы и рыбки. Итак, поехали, как говорится. Путеводными будут у нас э, астрологические карты. Вот так. А помогать нам будут горбатые карты. Это мои авторские карты. Итак, в самое сердце, то есть первая тема, в самое сердце, что же зацепит, что же насторожит вас этой зимой, дорогие мои водные знаки зодиака. В самое сердце, то есть могут быть перегрузки э, в теме или покупок, или перегрузки в теме каких-то выяснений отношений, отношений. Э, ну, скажем так вот. То есть декабрь в самое сердце может удивить вас, а может быть немножко расстроить что-то связанное с детьми или с ближним кругом родни. Январь. Евро... Январь вам может э, удивить, и тоже как-то вы новыми глазами можете посмотреть на кого-то из своих знакомых муж... мужского пола. Если вы сам мужчина то, возможно, какой-то мужчина вас захочет подвести, что ли, не в смысле на машине подвести. А там надо быть осторожно в январе в теме вкладывания ваших денег в какие-то проекты, которым руководит мужчина. То есть, если очень много обещают, не вестись, не верить вот в такие обещания. И февраль у нас... Не знаю, февраль вот получше, поспокойнее, скажем так, в самое сердце. Вторая часть февраля может дать в теме «Любовь» очень много, много молний, много ощущений, много озарений. Декабрь, он может дать даже конфликт, если какая-то там тема беременности где-то проскочит. А вот вторая часть февраля как-то все ровно, все на ура, все с радостью и т.д. и т.п. Теперь тема карьеры, дорогие мои водные. Ох, как хорошо! Декабрь мне уже нравится. Смотрите, декабрь белая лопаточка. То есть, но так как Марс у нас лег ретроградный, как бы усиленный, проверяющий сзади, все ли я сделал, все ли я сделала, все ли инструкции соблюла, так сказать. То есть э, очень мощный у вас, у многих будет у вас декабрь. Вот как будто сидели, отдыхали и тут вдруг схватились за лопату, схватились за ручку, схватились за мышку, схватились за клаву и вперед понеслась, как говорится душа в рабочий поток. Январь. Январь. Январь неплохо. Январь может дать вам усиление, стабилизацию в карьере. Карта дерева говорит о том, что ситуация растет, корни расширяются, углубляются. И вы нужны на своем месте. Возможно, наконец-то вас оценят. А если уже вас оценили, может быть, и еще и сверху материально вас оценят, тут очень интересно. Но в теме карьеры, дорогие мои, февраль, февраль, вы вот смотрите, любовь неплохо. А вот тема карьеры говорит «не рискуй». Вот тут нельзя рисковать. Тут не стоит, может быть, подходить к начальству, что-то просить. Но это только если... А рыбы, рыбам да, а раком и скорпионом там надо подумать. То есть там у рыб особенно может появиться ощущение своей правоты, своей такой очень большой значимости и немножко вас может занести в плане какого-то командного тона, в плане ваших полномочий. То есть вы смотрите, карта таких конфликтно скандальная карта я ее называю и также эта карта может дать какие-то сплетни в карьере то есть какие, может быть кто-то захочет вас очернить перед начальством смотрите черная карта и вот такой злой агрессивный скажем так рот так что вот смотрите все тут в эти карты мне нравятся они понятные они понятные даже ребенку тема дома смотрим что же дом ну, декабрь, скажем так, может быть, так как вот тут могут быть какие-то конфликты и с детьми немножко, и с родственниками, может быть, дополнительных людей, если вы живете немножко скученно, от слова сконцентрированно с другими вашими родственниками, может быть, декабрь не надо много приводить в дом друзей, даже несмотря на там новогодние эти все праздники. Но это моя такая... Подсказка вы, конечно, можете делать как хотите, но вот немножко тема «дом» э карта так сужает, как бы сжимает ситуацию. Это очень так по-сатурнянски происходит, то есть декабрь, думай, кого ты в дом ведешь и зачем это надо может быть только если очень-очень какой-то важный человек хочет знакомый старый зайти и что то там про какие-то планы поговорить но это если достаточно достаточно знакомая персона январь Я... а вот январь вот тут можно водить приводить какие-то тусовки дома устраивать смотрите очень полно полнонародный дом то есть даже вы, может быть, не захотите, а ваши дети кого-то приведут. Или ваша супруга или супруг приведет гостей. Такой полнонародный, смотрите какой, да? И вам будет весело, и всем будет весело. А февраль, февраль перевернутая черепашка, вот тот самый Сатурн, как я говорила, как бы символ. И черепашка говорит, не спеши, не спеши. Может быть, не, ну пока... Не начинай что-то, не раскурочивай, не начинай даже потихоньку, может быть, делать ремонты, но ну, возможно. То есть вот дом, зажатость и черепашка остановилась. Вот что-то... Э -э -хм. Возможно, даже какую-то новость будете ждать, связанную с домом или с какими-то разборками. С Жеком, у кого-то может не прийти еще февраль, тормозящие вот в теме «Дом» тормозящие вот такие тормозящие сюрпризы у нас видео дорогие с вами называется сюрпризы зимы где сюрпризы в любви сюрпризы здесь и здесь вдруг сюрпризы в карьере сюрпризы первый второй месяц приятные нужные сюрпризы в теме дом сюрпризы больше по центру вот как-то а тут, может быть, неприятный сюрприз, когда не пришло нужно нужное известие. Вот вы ждете, а вот что-то нужное вам, какая-то бумага вас защищающая, вас подтверждающая, чего-то тут нету. Проделки темных, скажем так. В чем могут быть проделки темных? Ну, скажем так, в декабре, возможно, кто-то будет очень, ну, не очень сильно, но в декабре, возможно, вы столкнетесь... С ситуацией, когда вам врут, лгут, когда вы поймете, что кто-то три месяца до этого просто прикидывался шлангом, как мы по-русски просто говорим, да? Вот такая карта театрализованности, то есть проделки в темных. Ну, неприятно. Понимаете, с одной стороны это неприятный сюрприз, но с другой стороны мы узнаем, ху из ху. Нам открываются какие-то потайные двери. Это очень хорошо проделки черных по январю тема денег э, тема больших покупок возможно но ну, как-то она м, замедляется вот тут неприятные сюрпризы могут быть что возможно ну, я не могу сказать что к вам придет много или приедет родни и надо будет их встречать и все деньги уйдут навстречу развлекаловку так сказать в раз, развлекуху для родни но почему-то вот такая карта она говорит не рискуй, может быть, не покупай что-то большое, оставь это на попозже. Вот, вот, вот такой сюрприз может быть. И еще, кстати, если кто-то вдруг, вдруг, вдруг кто-то из вас, дорогие мои водные, познакомится в январе, то, возможно, не надо очень сильно, ну, с нуля познакомиться, да? Тут такая подсказка, не надо очень сильно как-то залезать в душу и допрашивать человека на тему его или ее материальных вот владений, составляющих возможностей всяких, да, вот сколько зарплата, а что у тебя есть, а какая у тебя машина была, а что у тебя у, у родников, сколько денег, сколько капусты, как мы говорим, да, вот тут вот как-то осторожно, потому что ваши фразы перевернутся, пойдут вам. Не зря эта линия называется проделка темных, черных, да? То есть чертики скачут. Вот чертики могут так перекрутить, что и ваша связь порвется на этих темах. она Человек скажет, хватит, что это такое? Мне что тут ревизору какой-то пришло. вот И февраль, февраль проделка черных. Февраль, может быть, встреча какая-то на которой вы можете войти в конфликт с человеком, который, ну, вам вслед может что-то такое магического характера, да, или, может быть, встреча, на которой вы можете хвастать чем-то и вам позавидует. Видите, какая-то карта с глаза в прямом смысле слова. Вот, то есть, э... то есть, дорогие мои, в феврале будьте внимательны со своими текстами, да, со своими текстами, вот с какими-то сабантуями, тусовками, а что вы там делаете, для чего вы там. И, может быть, не ведитесь на какие-то какие провокации, что ли. Вот Особенно все, что связано, когда вы находитесь на нейтральной полосе. Да, кофейня, какие-то гости, но вы абсолютно не прокалитесь там и не войдите, постарайтесь не войти в конфликт. И защита ангела. Ангел говорит, что в декабре особо не надо вам защищать, у вас все как-то там нормально, у вас сильные позиции. В декабре ангел будет защищать все, что связано с домом, с интересами вашего проживания в данном доме, в данной местности, на данной земле. А может быть в прямом смысле будет вас защищать от соседей, от каких-то сплетников, может быть. И защита ангела по февралю, ну, вообще, так как вы знак воды и вышла карта воды, то все, что, что связано с водой, где-то... про. Если что-то сломается, сильно не зальете соседей. но ну, это из таких сложных, да? То есть какой-то приятный сюрприз будет связан с водой. Я не знаю, что это такое. Может быть, кто-то из вас наконец-то пойдет в свой любимый бассейн откроется. Или что-то там еще, какие-то спа-процедуры. То есть в хорошем смысле. То есть вот приятные сюрпризы. Сюрпризы зимы. От защ... По теме дорожка защита ангела. Тут вот идет дом и что-то водное может быть да много не петь. вот тут есть момент карта лично от меня береги свой она говорит береги свои вот видите ручка звезды закрывает ручкой да. защищает это мое это мои интересы это моя радость защищайте свои союзы те которые в которые вы уже вошли до момента открытия вами этого видео дорогие мои Союз, он может быть и на работе неплохая подруга какая-то, это уже союз, или семейный союз, или союз какой-то бизнес с родственниками. То есть уважай и защищай. Особенно декабрь и февраль. И еще тут подсказочка от меня, тут такая вам пусть прилетает. Сложно-сложно, но возможно, если деньги пришли, Сделай тайный взнос. Вот тут очень интересно. Тайный взнос это что? Это когда мы тайно кому-то помогаем. Это можно и в церковь зайти. Это можно соседки-старушки денежку в ящичек кинуть. Ну, хоть сколько, но если у вас что-то придет, такое то, что вас порадует, поделитесь этим с миром. И, дорогие мои, до встречи!